Это решение было принято в кавалерийском режиме, без учета интересов наших союзников, без учета наших национальных интересов. Это подарок Путину. Но это может быть подарком вовсе не Путину. Да, нам позвонили по тревожной линии заранее и предупредили, американские войска собираются на выход. Не удивляйтесь их передвижениям. Британские союзники узнали обо всем из твита. Им не позвонили. Замминистра обороны Королевства уже объявляет. Что Халифат не убежден, он деморализован, но все еще опасен. Мы с Трампом не согласны. Французы объявляют, мы остаемся. Но, может быть, все объясняет ремарка в заявлении Трампа. Пусть дальше с халифатом разбираются местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся. Был очень жесткий разговор Трампа и Эрдогана. О чем говорили, неизвестно. Но мы считаем, что это большая победа Турции. Эрдоган жестко объяснил Трампу, что собирается делать. И Трамп, как очень прагматичный человек, понял, надо уходить. Он явно не думает о том, что всегда декларировал Обама: установить по всему миру либеральный порядок. Он бизнесмен. И бизнес-подход победил в заявлении об уходе главы Пентагона Мэттиса, который пытался остановить вывод войск. Фраза с тонким намеком «Вы имеете право найти командующего, чьи взгляды больше совпадают с вашими». Мэттис уйдет в феврале, но расставился точки над «и» сейчас. «Я старый солдат, я не торговлю. В чем торг? Не исключено, что Эрдоган объяснит. У нас на руках аудиозапись убийства в Стамбульском консульстве журналиста хашоки У вас контракт с аудитами на сотни миллиардов. Выбирайте». Но совместное патрулирование после разговора превратилось в уход американских войск из Манбиджа. А это практически последний оход курдов, которых американцы поддерживали. И курды пытаются объяснить, что в одиночку ситуацию не удержат. Если американцы уйдут, на свободу из курдской тюрьмы могут вырваться даже те, кто называл себя Битлз, британские экстремисты, казнившие и пытавшие соплеменников. Эрдоган в результате практически может получить все, что хотел. картбланш на войну с курдами, контракт на американские истребители, аресты сторонников своего злейшего врага Гюлена в Америке. И даже намеки Трампа, что самого Гюлена выдадут, если найдут повод. Эрдоган тоже пошел на компромисс. Он объявил, что начнет военную операцию в Манбидже и выгонит курдов, но вдруг ее отложил. Судя по всему, торг не закончен. Да, кажется, что среди тех, кто хлопает сейчас в ладоши, Россия, Иран, Турция, Асад. Но теперь России придется разбираться с экстремистами в сирийских песках. Вряд ли Путин так уж счастлив, хотя американское присутствие ему никогда не нравилось. И тут нужно услышать нашего постпреда ВОН не бензю. Посмотрим, что это за уход. Потому что все уже выглядит почти как срочная эвакуация. В 24 часа Трамп приказал вывести всех сотрудников Госдепа. Что они делали в Сирии, не объясняется. На вывод войск 2-3 месяца. Успеет ли вывести все оружие и что будет с базой танк, напоминающий настоящий город, непонятный. И в этой ситуации главное, что будут делать Путин и Эрдоган, оставшись без американцев, пока они очень четко соблюдают договоренность по Идлибу о том, что Асад не будет атаковать, а турки не выпустят из Идлибы экстремистов. И если Трамп бросил союзников, то союзники теперь должны понять, как жить дальше. Поэтому Израиль уже объявляет, приветствуем путь к миру, но для своей безопасности предпримем меры. И все понимают, что речь снова об Иране. И это может быть только началом игры, как в деле Локерби. Ровно 30 лет назад американский самолет взорвался над шотландской деревушкой. Во всем обвинили Каддафи, который якобы отдал приказ взрывать. Сотни погибших, годы расследования, санкции против Ливии. Никто не обратил внимания на то, что этим самолетом должны были лететь сотрудники Госдепа. И в последнюю минуту отказались. И посмотрите, все, что дальше обещает Трамп, уже напоминает катастрофу. Он обещает уйти из Афганистана после 17 лет войны. Почему? Потому что бизнесмен в нем победил? или потому, что он снова о чем-то с кем-то торговался? С кем? А вы читайте внимательнее. Трамп объявляет, что в Сирии экстремисты остались, и их надо добивать уже России. Россия постоянно напоминает, что американцы в Сирии находились незаконно. И Трамп уходит в тот момент, когда Асад контролирует практически всю страну. То есть Сирию надо восстанавливать, и вопросы о деньгах будут задавать всем, кто там воюет. Он не хочет платить и не хочет читать статьи о Раке, которую его войска стерли в порошок и которая превратилась в братскую могилу для мирных жителей. Все, он умывает руки. Турцузская он задает прямой вопрос, а не уловка ли это Трампа, чтобы вернуться после того, как оставшиеся потратят силы и средства на борьбу. Эрдоган выдавил американцев, но мог попасть в их ловушку. Может оказаться, что Трамп именно как бизнесмен пытался сыграть многоходовку. И либо никуда не уйдет, либо ту же Турцию заставить покупать оружие, чтобы воевать дальше.